Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале и в одном из своих недавних видео я вам показывал, как на мультимедийную систему TIS установить модифицированное приложение камеры для того, чтобы отзеркалить фронтальную камеру. Теперь мы можем отзеркалить как заднюю камеру, так и фронтальную. Но многие также в комментариях меня спрашивают, как же нам сделать так, чтобы при включении фронтальной камеры у нас отображались линии разметки, как в том приложении, которое я устанавливал. Дело в том, что для обновленных версий TiS на форме FOPD да, в открытом доступе уже не выкладывают, и поэтому модифицированное приложение можно только купить. Сейчас я вам расскажу, где его можно приобрести, по какой цене и какой функционал у этого приложения есть. И да, обязательно досмотрите это видео до конца, так как я хочу разыграть две лицензии на модифицированное приложение камеры. И подробные условия я расскажу в конце видеоролика. Друзья, также хочу напомнить, что разработкой модифицированного приложения камеры занимается команда UD Team. И давайте перейдем на их сайт, посмотрим, какие еще модификации приложения можно приобрести на их сайте. Вот так выглядит главная страница. И сразу же мы можем видеть перечень всех модификаций приложений, которые доступны для покупки и скачивания. Первым мы видим радио. Ниже есть иллюстрации, как будет выглядеть оно после того, как мы поставим эту модификацию на наше устройство. Также, если мы перейдем на страницу приложения, то мы сможем увидеть подробное описание, какой функционал здесь есть. Также здесь ребята указывают гарантия, совместимость, на какие устройства можно установить. Также в самом конце указана цена данной модификации. Помимо радио, также есть Модифицированное приложение музыкального плеера. лаунчер Pack. Тоже, кстати, очень интересные лаунчеры. Довольно-таки симпатичные. Также можно ознакомиться с описанием. Посмотреть, как они выглядят. Здесь перечислены все стили, которые доступны для установки. Опять же, описание, совместимость устройств и сумма. Также есть прошивка. Прошивка называется Dark Mode Fluent. Выполнена она в таком в темном стиле. Для ценителей темных тем, я думаю, что это будет самое то. Ну и, конечно же, камера заднего хода, про которую я вам сейчас буду рассказывать. Систем менеджер. И официальная активация CC2+. Насколько я знаю, что у ребят она будет... В два раза дешевле чем если вы будете ее приобретать на сайте AliExpress, в официальном магазине по сути активация происходит таким же образом только цена будет в два раза дешевле вот кстати цена и указана ну и давайте вернемся к приложению камера для того чтобы скачать приложение вам необходимо нажать скачать демо версию приложения она предназначена для ознакомления чтобы вы посмотрели какие возможности у нее есть настройки и, соответственно, если у вас все устроит, то вы сможете ее приобрести. Изначально на демо версии у вас будет на весь экран надпись "демо мод", а после того как вы ее активируете, то, соответственно, надпись пропадает. Также здесь указана совместимость, на какие модели можно установить. Здесь перечислены, кстати, все модели, на которые можно поставить. Это обычные S Pro и CC2 версии, также плюс версии, King Bits Устанавливается просто как обычный APK файл, как обычное приложение. И удаляется, кстати, тоже довольно просто. Просто удаляем обновление приложения камер и все. Здесь мы видим общий список функционала, который нам доступен. Но я перечитывать это все не буду, я вам наглядно все покажу. Ну и сам самом низу мы видим стоимость одной лицензии на одно ГУ. Цена вполне себе адекватная для данного приложения. Ну, а теперь, друзья, давайте перейдем в само приложение и посмотрим, какие в нем есть возможности и настройки. Переходим. Так, у меня сейчас запущена фронтальная камера. Сразу мы видим, что есть разметка. Многие в комментариях мне задавали вопрос, где скачать такое приложение камеры, чтобы была разметка. Так как многие ориентируются по разметке и примерно знают, какое расстояние до препятствия. У меня, кстати, установлена самая свежая версия данной программы. И сейчас я вам покажу, какой функционал в ней есть, чтобы после того, как вы скачаете это приложение, сразу могли знать, где какие настройки есть и смогли настроить под себя. И для того, чтобы у нас отобразились иконки э, настройки, нам необходимо тапнуть на экран. И у нас появляются четыре иконки. Давайте начнем с первой. Это у нас настройки. В окне настроек мы сразу видим несколько вкладок. Это вкладка «Общий», «Парктроник», «Задняя камера» и «Передняя камера». Также мы видим верхнюю панель. Самый первый значок отвечает за то, чтобы проверить, есть ли какие-то новые обновления данного приложения. Второй значок – это, соответственно, «Активация». Третий значок – это сохранение персональных настроек, которые не перезаписываются. И четвертая иконка – это если вы приложение также настроите под себя, сохраняете э, файл настроек. Если вы каким-то образом э, сбросили все на заводские настройки, либо установили какую-то другую прошивку, то с помощью вот этой кнопки вы сможете восстановить свои настройки, и вам не нужно будет это повторно делать. Итак, друзья, в общих настройках мы сразу можем видеть, что есть выбор языка. Камера при ручном старте приложения стоит авто. Можно выбрать черный экран ассистент парковки, камера заднего вида, камера переднего вида. Оставляем авто. Подгонять размер изображения пропорционально, то есть пропорционально вашему экрану. Данная функция у меня включена. Запускать приложение в полноэкранном режиме, скрывать системный интерфейс. Эта настройка сделана для обладателей мультимедии T-Pro также есть режим отладки эта настройка нужна больше для разработчиков по сути в общих настройках больше ничего интересного нет и давайте перейдем в следующую вкладку это Parktronic друзья у меня Parktronic выключен так как у меня нету Канбас модуля Parktronic будет интересен тем у кого установлен канбас модуль и парктроники подключены по коншине если активировать этот ползунок то появляются настройки Здесь мы можем настроить различные функции «Парктроника». Первое – мы можем выбрать изображение. На данный момент оно пока одно. Но также ребята скидывают папку с дополнительными картинками, которые мы можем с вами выбрать вместо вот этой вот одной статичной картинки. Но про это немножко позже. Давайте пойдем дальше. И для наглядности я включил отображение «Парктроника». Здесь мы видим изображение автомобиля. И в настройках можем регулировать прозрачность этого автомобиля, сделать его полностью непрозрачным, либо наполовину, либо еле заметным. Далее масштаб мы можем выбрать, сделать его больше, либо меньше. Также здесь есть настройка вид радара парктроников. Если мы сюда нажмем, то в выпадающем списке можем выбрать любой из трех. Это заполнять полосу по мере приближения к препятствию. Опустошать полосу по мере приближения, отображать препятствие как точку-сегмент. Также напомню, что у каждого автомобиля свое отображение линии радара, поэтому каждый может выбрать именно под свой автомобиль. Следующая настройка динамически изменять цвет показаний сенсора целиком. Отображать парктроники для задней камеры. Отразить показания слева направо. Друзья, здесь очень много настроек. Вот, кстати, интересная настройка. Запускать приложение при срабатывании переднего парктроника. Как это работает? Если вы передом приближаетесь к какому-то препятствию, то срабатывает э, парктроник и автоматически запускается фронтальная камера. Вот это, кстати, очень удобно. Опять же, это только для тех, у кого есть э, передние парктроники. И также мы видим настройку запускать фронтальную камеру. То есть при выборе этой функции, как раз вот, про что я вам говорил, если срабатывает передний парктроник, то запускается фронтальная камера. Также здесь есть настройка и для заднего парктроника, аналогичная переднему. То же самое, запускать камеру. Но, как я и говорил, друзья, я это вам продемонстрировать не смогу, так как у меня нет канбас модуля Поэтому я это дело отключаю. Давайте, друзья, переключимся на переднюю камеру, которая у меня сейчас отображается сразу скажу, фронтальная камера у меня установлена комплектная TIS 1080p и она у меня подключена на постоянное питание здесь мы видим сразу настройку автоопределения типа камеры данная настройка появилась только вот в свежей версии приложения, которое сейчас установлена у меня эта настройка очень удобна тем кто устанавливает какую-то камеру но, к сожалению, не знает ее параметров вот к примеру, у меня стоит задняя камера, штатная, и я не знаю ее параметров, то есть какое у нее разрешение, поэтому я ставлю автоопределение. Также, если вы ставите камеру не TIS, а какую-то другую от стороннего производителя и не знаете ее характеристик, то э, вы можете включить автоопределение и э, приложение само определит параметры вашей камеры. Но так как я знаю параметры камеры, у меня установлен 1080p. Кстати, для прошлых моделей S-Pro и CC2 здесь нужно выбирать не 1080p, а 720p. Также, друзья, здесь есть две очень важные настройки Это зеркальность Зеркальность как слева направо, так и сверху вниз Также, друзья, мне в комментариях писали люди Когда они устанавливали камеру И а, получалось так, что камера у них смотрела вверх ногами И для того, чтобы все не переделывать заново Вы можете просто активировать вот этот вот ползунок И у вас изображение автоматически перевернется За это ребятам огромный респект Функция очень нужная далее настройки отображения парковочных линий для фронтальной камеры они у меня включены как я и говорил с парковочными линиями очень удобно парковаться вы можете например там отш отшагнуть метр, два метра, сделать какие-то отметки на асфальте и по этим отметкам выставить линии, чтобы вы понимали по этим линиям, какое у вас расстояние до препятствия. Также здесь есть настройка «Автоматическое включение передней камеры после выключения задней». Она также есть и в штатном приложении камеры. «Автоматически выключать переднюю камеру после автопереключения задней камеры» также есть настройка. И для функции автоматического включения фронтальной камеры мы можем настроить, сколько секунд она будет отображаться. По умолчанию здесь стоит 15 секунд, но 15 секунд мне показалось очень много, поэтому я выставил 10 секунд, как это работало в штатном приложении. Также есть настройка «Скорость автоматического выключения передней камеры». Данная функция работает по условию. Либо она отображается 10 секунд, если вы еще не успели разогнаться до 15 км в час если вы разогнались до 15 км в час быстрее 10 секунд то соответственно у вас фронтальная камера выключится быстрее автостарт и удержание камеры в движении здесь эта функция у меня выключена так как она мне не нужна по настройкам фронтальной камеры все, я считаю что настроек здесь более чем достаточно но помимо основных настроек также, друзья, здесь есть настройки разметки. В обновленном приложении разработчики доработали настройку разметки. И теперь мы можем настраивать разметку не только стрелочками, как это было в прошлых версиях, а теперь просто двигая пальцем. Сейчас у меня выбрана вот эта точка. И я сейчас могу пальцем выбирать, где она будет отображаться. Если мы хотим настроить другую точку, мы нажимаем «Далее». Теперь она у нас перешла сюда. Мы можем также двигать. Нажимаем далее. Точка изменения отображается посередине. Здесь мы можем отцентровать. Сделать вбок. Либо по центру. Выше, ниже. У меня стоит примерно вот в таком положении. Ну, я сброшу. Вот так вот у меня настроено. Я просто уже все откалибровал. Далее. Здесь мы можем регулировать длину этих линий. Длина регулируется у нас стрелками. Как я и говорил, вы можете настроить под себя, под любое расстояние, которое вам нужно. Следующая точка – это центральная нижняя. Здесь мы можем выставить также по бамперу переднему. То есть примерно передний бампер у меня находится вот здесь. Поэтому точку я установил сюда. Для того, чтобы настройки сохранились, нужно обязательно нажать на кнопку «Сохранить». Ну и давайте вернемся в основные настройки и перейдем в настройки задней камеры. Как я и ранее говорил, что задняя камера у меня стоит штатная. Сейчас я включу заднюю скорость. Итак, мы видим здесь линии разметки. Но, если вы заметите, то линии разметок здесь две. Одни линии – это от моей штатной камеры, а другие – от самого приложения. Итак, переходим в настройки задней камеры. Здесь практически аналогичные настройки, как и передней, за исключением того, что можно включить динамические парковочные линии. Опять же, это работает не у всех только у тех, у кого установлен, опять же, конбас-модуль и имеются датчики положения руля, которые также подключены к коншине. У меня, как я и говорил, стоит автоопределение, так как камера штатная. Если у вас установлена комплектная камера, то выбираем, опять же, 1080p. В случае, если у вас а, камера нового образца, либо выставляете 720p, если у вас камера от а, предыдущих моделей S-Pro, либо CC2. Так, здесь настройки зеркальности, слева направо сверху вниз, парковочные линии и вот эта функция динамические линии, друзья. На ней я хочу заострить внимание, так как у многих, так как у многих динамические линии работают и для того, чтобы они работали в этом приложении, Нужно активировать ползунок, и приложение вам предлагает откалибровать руль. Естественно, мы соглашаемся и следуем тому, что нам предлагает. Для того, чтобы откалибровать рулевое колесо, нам система предлагает установить руль автомобиля в центральное положение. Если оно находится у вас в центральном положении, то нажимаем «Далее». Теперь нам необходимо вывернуть рулевое колесо до упора влево. Я этого, конечно, делать не буду, просто вам продемонстрирую. Вывернули руль влево до конца, нажимаете «Далее». Теперь нам нужно вывернуть руль вправо до конца. Также вывернули, нажали «Далее». И последнее. Опять центруем руль и нажимаем «Далее». После настройки динамических линий у нас отображается вот такая вот синяя полоса, которая как раз отвечает за динамику. При повороте руля эти линии будут поворачиваться согласно траектории поворота. Но у меня это не работает. Поэтому я сейчас все это дело отключу и парковочные линии, и, следовательно, отключаются все остальное. И у меня остаются мои родные линии, которые по умолчанию являются динамическими. Они уже вшиты в камеру, поэтому, чтобы я не устанавливал какое-либо приложение, то линии у меня всегда будут работать и без всяких канбас модулей ну По основным настройкам я думаю, что все объяснил. Дальше у нас есть настройка параметров изображения. Здесь мы можем настроить насыщенность, яркость, контрастность, а также масштаб. Друзья, хочу напомнить, что в прошлых версиях приложения при установке масштаба на 100% у многих отображалась вот такая вот зеленая полоса по правому краю, либо по левому краю, если у вас не включено зеркалирование. Разработчики эту проблему решили таким образом, что просто поменяли масштаб. Чтобы убрать эту линию, нам необходимо было установить масштаб 102%, а теперь эти 102% стоят по умолчанию и отображаются как 100%. К сожалению, программно никак полосу убрать нельзя, поэтому было принято решение решать проблему именно масштабирования. В принципе, это не критично, масштаб 100%, и линия у нас никакая не отображается. Ну и четвертая кнопка – это переключение между камерами, передней и задней. В моем случае, если я переключаюсь на заднюю, соответственно, у меня изображения никакого не будет, так как штатная камера не запитана на постоянное питание, и переключаюсь на переднюю. Если у вас э, и задняя, и передняя камеры подключены на постоянном питании, то, соответственно, вы можете... На эту кнопку переключаться на ту или иную камеру также друзья хочу вам порекомендовать для удобства настроить на какую-то незадействованную или ненужную кнопку на руле включение фронтальной камеры как это сделал я я нажимаю на кнопку у меня она отображается как вызов голосового ассистента но мне эта кнопка не нужна поэтому я на эту кнопку вывел включение фронтальной камеры я нажимаю на кнопку и запускается фронтальная камера как раз модифицированного приложения. Очень удобно. Я очень часто пользуюсь этой кнопкой, когда паркуюсь. Ну вот, друзья, по настройкам я вам все подробно объяснил. Для тех, кто скачал демо-версию приложения и хочет приобрести лицензию, то делается это очень просто. Изменю меню вы нажимаете на ключик. У вас отображается в окне информация о вашем устройстве. И вы нажимаете кнопку Запросить активацию. Будет произведена отправка данных ГУ для оплаты и запроса лицензии. Отправить данные. Нажимаете «Да» и открывается страница сайта UD Team. Здесь мы видим, зеленым шрифтом подставилось OID моего устройства. Мы нажимаем кнопку «Оплатить» и переходим на страницу оплаты. Указываем электронную почту. Нажимаете «Продолжить». Открывается страница с заполнением данных вашего счета или карты. И оплачиваете. Тем самым покупаете лицензию. Лицензия покупается единоразово, то есть если вы решите э, установить какую-то прошивку, сбросить все настройки и так далее, то просто устанавливаете модифицированное приложение камеры, и приложение у вас, соответственно, уже будет активировано. И да, друзья, по поводу дополнительных изображений Parktronic, я сейчас вам покажу, как их установить. Скачиваете архив PA Images, распаковываете его, выделяем нашу папку, копируем, возвращаемся в корневую папку. Листаем вниз, находим папку Storage, Emulated, 0, и вот он наш каталог. Переходим, и сюда вставляем нашу папку с изображениями. Теперь выходим. Наше приложение должно автоматически потянуть эти изображения. Переходим в настройки, Parktronic, включаем, выбираем. И вот вам, пожалуйста, изображения, все которые доступны. Есть даже танк, самолет, автомобили на любой вкус и цвет, как говорится. Можно выбрать либо танк, либо самолет. Кому что нравится. Я выберу танк, но по сути он мне не нужен. Вот так вот он отображается. Но как я и говорил ранее, что парктроники у меня не функциклируют. Канбас модуля нет, поэтому я это благополучно дело отключаю. Ну вот, друзья, я вам и показал, как настраивается и работает модифицированное приложение камеры от команды UD team Данное приложение однозначно стоит внимания и тем более его установки на ваше главное устройство. Ну, давайте, друзья, вернемся к розыгрышу. Как я и говорил в начале видеоролика, что я буду разыгрывать несколько лицензий данного приложения, но мы будем разыгрывать не две лицензии, а целых 5 лицензий. Так что, друзья, у вас у всех есть шанс выиграть, а условия участия очень простые, всего лишь ну Нужно подписаться на мой канал и оставить под этим видеороликом комментарий. Я участвую. Также в своей группе ВКонтакте я опубликую пост с условиями розыгрыша. Так что, друзья, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, читайте условия и участвуйте в розыгрыше. Всем удачи. На этом у меня все. Всем пока.